Он гласит так, что если вы вам вообще в жизни нужно делать то, что ты хочешь, то, что ты не хочешь, не надо делать. То есть здесь у вас уже идет как диалог с самим собой, да, договор там. Ну хорошо, я сейчас это потерплю, потом вот это. Понимаете, нельзя терпеть. Нельзя терпеть, почему? Потому что это мы говорим, опять приводит к психосоматике заболеваний. Понимаете? Поэтому э, на вас это отражается. Поэтому у вас вы как бы иногда бывают ситуации, вроде бы жизнь идет, а вы не живете с нею э, полной грудью. Понимаете? То есть вы ее не ощущаете до конца эту жизнь. И ваша жизнь вам кажется такая серая, несветлая, какая-то суетная, какой-то сумбур э, и так далее. Вот это происходит от этого. То, что мы как бы э, живем, понимаете? Но представьте, вот здесь многие женщины рожали. Ведь не бывает полубеременных женщин. Понимаете? То есть если мы беременем, мы беременем до конца. А после 9 месяцев от этого получается результат. Понимаете? Поэтому если вы хотите в жизни ярких, светлых моментов, хороших результатов, то надо беременеть до конца. А вот об этом речь идет, что а, конфликты всегда а, можно решить. Не бывает нерешимых задач, да, даже, конечно, это наступает больно, это обиды за ним тянутся, это оскорбления какие-то, это еще что-то, это какие-то унижения. Но а, если вы это в себе преодолеете, если вы поймете, в чем дело, почему я обиделась, почему получилось, что я в ситуации точно, как будто меня увидели. Почему после этой ситуации у меня нет уверенности? Почему это произошло со мной? Да? Для чего мне это надо? Тогда вы себе отвечаете на эти вопросы, и вы можете просто с этим человеком разобраться. Даже если вы потом с этим человеком не будете общаться, но вы для себя выяснили все свои «почему», закончили свой внутренний диалог и живете дальше. Но люди склонны к чему? Этот конфликт проносить через всю свою жизнь. И вот эту мыслемешалку, вот эту жвачку все время жевать. Она здесь ей пишет, что давно справилась, как мне кажется, но очень хочется, хочется с ней, хотел справиться. Да? Я пыталась понять причину, нашла ему объяснение. Но если вас это дергает еще, то значит вы еще не нашли. Угу. Понимаете? Когда человек находит причину, первую причину этого, то ситуацию забыть невозможно, понимаете? Да и не нужно забывать эти все ситуации, вычеркивать, делать какие-то там гипнотические, вот люди ходят, и я вот, как вот ходят, я была на гипнозе там, это делала то. Я говорю, дергай, дергай. Понимаете, ну нельзя этого. Это моя жизнь, я ее прожил, я ее не хочу забывать в этой жизни, ведь были светлые люди, светлые моменты. Татьяна Юнусов пишет интересный вопрос, а куда же деваться, если муж любит жареную рыбу, а я со своими заморочками, что жареное и вредно, и, и хочу и жарить но ведь приходится делать, что не хочется. Татьяна, смотрите, когда вы выходили замуж, наверняка вы об этом даже не думали. Возможно, у вас не было таких заморочек. Возможно, да? Ну, представим так. Если это так, то напишите. Во-вторых, вы всегда можете с мужем договориться. Бывают такие интересные ситуации, Вот у каждого своё, как говорится, ну, вкусы да, в плане еды. И вы можете договориться, что вы сегодня кушаете одно блюдо, завтра у вас будет такое блюдо. То есть вы как бы договариваете, что это было равноценно. Понимаете, вот в таких ситуациях, да? Или, вот, конечно, было, не было, видите? А потом оно появилось. И теперь, конечно, здесь же муж не виноват в этом, что вам кажется, что жареное вредно. Понимаете? Конечно, это в больших количествах все вредно, даже вареное вредно если на то пошло. Конечно, количество хаббидаться вредно. Да, поэтому здесь есть способ решения, что вы договариваетесь, что в какой-то день вы кушаете вот жареное, в какой-то день вы кушаете по вашему рецепту, да? вот. Или то, что, возможно, если прям муж у вас, как говорится, все время ему нужно каждый день жареную рыбу, значит, да, вы отдельно для него жареная рыба. А вы кушаете то, что вы хотите. Или в конце-то концов научите мужа жарить рыбу. Тоже выход, да? Выход всегда есть. Выбор за вами. А если вот таким образом, что вот ты все время ты просишь у меня жареное, нет, это мы не будем в основном хозяйка решать, думаю, что готовить, то это неправильно, потому что вы как бы ущемляете его права. Понимаете, вы ущемляете... Его кулинарные, как говорится, предпочтения. Поэтому здесь просто разбирайтесь. Если вам муж дорог, как-то нужно с этой жареной рыбой разбираться. Пусть кушает. Он дома не будете давать, он будет кушать эту жареную рыбу искать Или а, вы можете сказать, хорошо, мы с тобой один раз в неделю ходим там в какой-то кафетерий, где вкусно жарят рыбу, и мы будем с тобой кушать рыбу жар жареную рыбу. Да? Но в этом случае вы спасаете себя, потому что вы... Не хотите жарить эту рыбу. Поэтому здесь разные ситуации есть на ваш выбор. Выбирайте. Да. То есть для нас нам заморочили голову так, что это вредно, это вредно, да, то вредно, пить вредно, жить вредно. Конечно, все вредно и все в мелу, да. Но вот если для кого-то жареное нельзя вредно, то для кого-то это идет всю жизнь. человек кушает эту жареную рыбу и спокойненько переносит. Понимаете? Его организм переваривает это. Вот как недавно попала статья, когда говорит, умер самый алкоголик планеты, да? который всю жизнь говорит, пил по полтора или два с половиной литра вина в день. Испанец. Наконец-то вот умер. 107 лет. Mm -hmm. Всю жизнь пил. И все ему говорили, что вредно для печени и тому подобное. Он пережил всех их, кто говорил. Важно уметь договариваться. Но это нужно делать не таким тоном обвинительным или каким то тоном его поставить на место, да, кого-нибудь, а вот вы это обсуждаете на равных правах. Это подавление да. своих эмоций. Ведь эмоции торвутся, мы ее туда забиваем, понимаете, запихиваем сверху, пробочка так, закатываем. Никуда она не девается, эта энергия, если это информационная наша сущность, она все записывает. Mm -hmm. right. Вот Светлана правильно делает. Муж любит жарить мясо, я ему с удовольствием уступаю. Ну пусть и жарит, да. Жарит. Если это твой любимый человек, вот понимаете, что такое любовь, да? Ну, психологи вообще-то говорят, что это болезнь. Больной. Да. Но на самом деле, любовь дорогие друзья, это вот просто хочется дать. Вот с удовольствием дать. Если у вас это состояние есть, в жизни, значит, это хорошо, значит, это здоровый мотив. Понимаете? А если этого нету, значит, ищите причину в себе. Мы любим, мы хотим просто давать делать приятно этому человеку. Это не обязательно муж, это может ребенок, это может другие люди и так далее, и так далее. Понимаете? А если этого нету, то не нужно себя заставлять. И вы на это имеете полное право. Мудрые люди поступают как взрослые люди. Они умеют договариваться. Понимаете, это и говорит о ненарушении границ друг друга. Что нужно, когда нас выводят из себя? Угу. Тому человеку, будь он пьяный, не пьяный, там разницы нет. Понимаете? Взорвать вас и снять с вас потенциал. С детьми начинается, например, конфликт. Ты плохо учишься, ты плохо кушаешь, ты не хочешь кушать, ты не хочешь того. Да? Там, ну, разные детишки бывают, разные темпераменты, характер у каждого свой уже. И здесь... Вот позволяете ему делать, да, хорошо, ты не хочешь, а что ты хочешь? Вот у нас сложилась с тобой такая ситуация, что что произойдет, если ты сделаешь так, а что произойдет, если сделаешь так? Вы здесь таким образом вы научите человека относиться ответственно своим действиям, своему выбору и какой его результат ждет. Понимаете, если вы начнете с ним так разговаривать то у вас ребенок он больше получит, чем от, а, чем от ваших криков и оров. Понимаете? Вот. Потом «не хочу кушать». Хорошо, не ешь. А что ты хочешь? Это «не хочу», то «не хочу». Хорошо, не кушай. Сколько вы думаете он протерпит? Ну, день, два, три. Ну, чем взрослее, конечно, может больше терпеть там. Может бойкот вам объявить, обидеться на что-то, да? Что-то вы ему там не купили, что-то не сделали. Но в итоге-то он кушать захочет. Понимаете, ваша задача здесь просто а, вот, сохранить вот такое э, нейтральное положение. Не брать на себя, а, я же мать, как я могла его не накормить, как я могла то не сделать и так далее. Вот. И таким образом вы научите ребенка, во-первых, спокойно. Если вы вот, спокойно это воспринимаете, тогда ее научится спокойно воспринимать ситуацию. Вы своим примером научаете ребенка. Есть еще такие, когда ребенок, вот, ну, допустим, учится Но, дорогие мои, мы уже не раз говорили на вебинарах, кто сказал, что ребенок должен учиться на пятерке? Кто вообще об этом сказал? Во-первых, ребенок он тоже так и вы, и никому чего не должен. Во-вторых, вот эта позиция, то, что детям ставят оценки, это неправильная позиция. Это наше мнение. Потому что здесь мы оцениваем человека. Понимаете? И здесь мы помогаем развивать вот этот перфекционизм. не должны не ставиться ни звездочки ни там какие-то значки там, плюсики еще там что-то ставить солнышки и так далее понимаете? должно просто говориться вот да молодец ты сделал столько сколько смог и тогда будет человек он стараться делать еще дальше понимаете вот и поэтому конечно здесь то что да на государственном уровне принято да оценки ставить мы ничего с этим поделать не можем мы можем только принять это или не принять. Но так как мы находимся в каких-то государственной позиции, в каких-то а, в плане законности, да, в рамках закона с то наша задача, конечно, дать вот это образование, которое требует от нас государство, да, для ребенка. Поэтому здесь что нужно? Просто объяснить человеку, да, эти оценки тебе будут вставляться. Но это не должно, если ты получишь такую оценку, то, что я тебя люблю за эту оценку, или я тебя не люблю за эту оценку. Понимаете? Ваша задача показать ребенку, что вы его всегда любите, независимо ни от чего. Но вот это твой поступок, вот это так, а это так. И когда вы начинаете объяснять, у ребенка происходит другое. И конфликты часто вот зарождаются таким образом, особенно дети, мечтут туда-сюда, когда родители в разводе, или когда они выясняют, поругались сильно выясняют свои отношения. ребенку в этот момент очень тяжело. И ваша задача как взрослых людей друг с другом договориться, что мы, да, наша вот эта вот позиция, это с тобой наши позиции. Но детей мы сюда не вмешиваем. К детям мы относим так же, как мы относились. Это в идеальном случае. Понимаете? И тогда вы ребенку не передаете вот свою позицию. Ребенок, когда научается вырастать, то есть он, у него уже не будет вот этого вот того, что он будет чувствовать чувство вины. Это так ты должен. Потому что он потом все, что увидел, он будет приносить в свою семью. Да. Энергетики это тоже отражается. А многие из нас просто-напросто на это внимание не обращаем. Что да. Но подумаешь, да, где-то... Повзорили немножко, три дня пережевываю, некоторые годами носят это Любое Любой конфликт, когда бы он ни произошел, вчера, позавчера, 20 лет, сто лет назад, если он вас дергает, значит он вас живет. Он живет в ваших тонких телах, в эфирном теле, в астральном теле, раз переживаете. Помните, он живет в вашем ментальном теле. Нет? Болит это уже, это уже в эфирное тело перешло, уже на физике чувствуется. То есть включается соматика. Скажем, вот, что происходит, когда человек выводит, да, друг друга люди живут в семье тихо, мир, на лотком, десятилетиями, и вот один другого выводит все время. Как-то начинается создавать такие ситуации, да? что-то вот мне нравится, ноет и, та, и там и не так села, не так стало, не так ходишь, не так, то и все не так, да. И в какой-то момент вы не выдерживаете, человек не выдержал, и в вы этом открылся, и так, да, так, да, так, а в это время тут радостный, супер мы сама легко. Нет? Это вот такие отношения э, вампирические. То есть есть энергетические вампиры, есть осознанные, есть неосознанные. И тот, и этот делает одну и ту же работу. Снимает потенциал энергии другого человека. Многие из вас скажете, что я отдаю. Не хорошую энергию я даю, плохую энергию, да, ну, что хорошего в том, что мы там орем, кричим. Конечно, но энергии же вы потенциал отдаете свою, энергетику, тот, который вы, да, можно было бы направить на позитив, вы ее превращаем в негатив и начинаем вот это выкидывать. А после этого чувствуете себя энергетически опустошенный Как это выглядит? Это да, выглядит обессиленность. Человек обессильный. Когда-либо, что если вот такие были отношения, что вас когда-то дергали, когда-то вас вот так вот снимали с вас потенциал, и сейчас вас, вы вспоминаете, вот как Ирина Ковелев писала, что да, меня это напрягает, я не хочу, но я иду туда, из необходимости. Для энергетики нет границ пространства и времени. Эту присоску вампирическую надо отсечь и убрать. Она до сих пор сосет. Потому что, как только вы вспомнили, она вас напрягает. Проработанная любая травма, любая проработанная конфликт, она не должен вас дергать. Помнил? Ну, было когда-то, да и даже, ой, ну, Господи, буду я на нее внимание обращать, все. Значит, проработанная. Вспомнили? Ах, вот она какая, да вот сейчас бы мне попалась, да вот я бы ей сейчас устроила, да? Поэтому да, не беспокойтесь, присоска сидит. Когда нужно, как только вы вспоминаете, человек человека чувствует энергетически. С какого перепугу вы начинаете, например, вспоминать того негативного человека, да? А в это время человек вспомнил вас, потому что э, вы в его списке знакомых, вы в его списке э, в, люб... в черном списке. В меню. Нет, не в черном списке, а в меню. Тот, ч, тот человек, да. Который... да, он должен быть вас в черном, а заблокировать не получается, потому что вы тут же вспомнили. Вот а ведь были вот у всех у нас были такие ситуации, да? Только вспомнил человека, и раз телефон зазвонил, о, ты знаешь, 300 лет будешь жить, только сейчас я вспоминал. Человек вспомнил, а вас еще набирает, а вы уже раз, и у вас включилось, да? А что там Вася а, делает, да? Или что там станет? Хотя давным-давно не вспоминал. То, то же самое и происходит и с негативной стороной этого. Понимаете? И чем больше мы на это реагируем, тем больше мы начинаем а, отдавать энергию. А эта энергия нужна вам самим, эта энергия нужна вашим органам, нашему телу. За счет этой энергии мы живем и существуем в этом мире. И чем меньше мы отдаем, чем больше остается нам, тем здоровее мы сами. Или наступает такой э, момент, когда у вас инстинкт не проработанный, э, наступает такой ступор, и ничего не хочется делать, потому что с вас сняли потенциал энергии, и вы сидите обессилены, и ничего не можете делать. А это напрямую влияет на то, что кушать не приготовлено, дома не убрано, но это элементарные вещи, да? А денег не заработано. Никуда не ходил, ничего не хочу делать. И это «не хочу» может постепенно превратиться даже в депрессию, в депрессивное состояние, понимаете? И поэтому мы себе вот, вот таким образом наживаем кучу болячек. Поэтому подумайте, нужно вам это или не нужно. Хотите вы с этим жить или хотите все таки решить этот вопрос? Понимаете, конфликт, если вы особенно человек, который вот ваш, ваша жизненная позиции это конфликтовать, то надо подумать, для чего вам это надо, что вам это дает. Что приносит. Что, да, что приносит в вашу жизнь что вы от этого получили, какое вы удовольствие получаете. И таким образом вы можете выявить ряд вопросов, на которые вы обязательно найдете ответы на исцеляющие сознание, проработаете в себе это, отрежете и будете жить полноценной жизнью. А если вы человек, всегда притягиваете к себе конфликт, говорится, как вы здесь в ноте ты я не хочу, он же сам. Значит, тоже надо подумать. Для чего вам надо? Для чего этот магнит вы притягиваете? Что он вам дает вообще? Где этот якорь зародился? Понимаете? Когда его пригласили, посадили. Да. Когда это э, всеми вас бросили. И когда вы это найдете, вот, э, у вас не будет уже, как Москва, как я. Когда слово Москва скажешь, все уже сдрагивает. Дорогие друзья, конфликт это э, люди создают для способа манипулировать. Поэтому очень важно не поддерживать, не поддерживать этот диалог, не давать обратную связь, делать то, что ты хочешь. У вас, помните, у вас всегда есть выбор. И вы тогда таким образом защитите себя, не нужны здесь каких-то специальных техник и все и так далее. Просто вы понимаете, или вязаться, или не вязаться, как здоровый, мудрый человек, как посмотрите на эту позицию, как на маленького ребенка. Ну, маленький ребенок, он себя что-то не отдает, да, он там плачет, кричит, есть, а, а вы большой. Да, есть а, дают, которые э, очень много разных техник, говорят, зеркало поставь, да спрячься за зеркало, или поставь энергетическое зеркало, там запутайся, какой-то там колокол себе поставь, да, и себе купол нарисуй, это все. Это все работает, дорогие друзья, классно работает, но до тех пор, пока ты думаешь об этом зеркале, об этом купе. Как только сказали, Оленька, здравствуй ты в это время нарисовала купол, а она говорит, как дела? Ой, нормально. В это время купол упал, зеркало разлетелось. Все, вас уже подцепили. Любая привычка формируется, формируется от трех дней, даже самое больше три ну, года, скажем так. Но ну, это уже такая закоренелая, и человек ну, сам вообще такой э, вот, ну, идет такими э, как э, медленными шагами, да. А можно это быстрее делать. То есть это зависит от вас только. Понимаете, можно за три месяца, можно за три недели, можно полгода. У каждого свой срок. Нельзя сказать, что какой-то срок будет для вас. Поэтому в это время особенно важно общаться с позитивными людьми, вообще перекрыть канал к тем людям, которые к вам приносят в вашу жизнь конфликт. Побольше бывает населяющем сознании. И тогда вы заметите, у вас начнет меняться, меняться начнет вокруг, потому что. Это тоже своего рода такая зараза. Как можно заразиться несчастьем, так же можно заразиться и счастьем. Понимаете, так, как можно заразиться вирусом, так же можно заразиться и счастьем. То есть Поэтому... а, меняете сознание, меняется все вокруг. Сознание негативное, а негатив притягивает к нам. Да. Подобное притягивает подобное. Это закон. Особенно если вы выросли в семье, где а, очень четкая креда вот этого конфликтной ситуации все время то, конечно, когда вы ребенок, вы не можете эту позицию поменять, вы как-то терпите, вырастаете, но уже вырос, вырос, выросли вы вам 17-18 лет, вы можете спокойно самостоятельно двигаться. Все, вы зарабатываете свои деньги, и вы вправе куда тратить, как хотите жить, так и живите. Дорогие На друзья, день. многие почему еще мы боимся меняться себя? Если вы заметили, наш YouTube-канал называется «Изменить себя» вообще наш проект называется «Темни себя», да? потому что мы работаем а, с сознанием людей, именно трансформацией вашей жизни в лучшую сторону, конечно. И здесь а, вы хотите этого или не хотите, мы можем это заведомо сразу вам сказать, что ваше окружение начнет меняться. мы это очень больно. Как же я вот с этой подружкой общалась, я теперь не буду общаться. Мы же тому чуть ли не с родом, жизнь вместе. была жилеткой. Очень многое может меняться. Возможно, поменяется ваша семья, хоть до развода. Поэтому будьте к этому готовы, что да, меняется. Мы вам говорим сейчас правду, то что именно это так и есть. И если вы готовы именно к таким изменениям, то вы в нужном месте. А когда мы не готовы, значит, наступает этот саботаж. Мы опять по кругу включаем свою привычку начинаем искать опять где-то там чего-то, зачем много. Всегда можно найти оправдание своим действиям, но нужно думать о том, что приведут ли эти действия туда, куда вы хотите. Вы все здесь, не случайно, вы пошли для того, чтобы, потому что вы захотели куда-то, вы захотели что-то в своей жизни менять. Не надо становиться жилеткой для другого человека, который все время скидывает вот эти негатив, понимаете? Ну, вроде там плохо, здесь плохо, там плохо, тут бабахнул, тут шарахнул, тут придавил и там, и все это. А это все э, скидывается на вас. Потом вот этот э, негатив, который скинули, ваше тело должно, ваше сознание пережечь, понимаете, переработать. Этот э, мусор негативный, энергетический мусор. А если он у вас прижился, да еще вы начнете с этим делом, конечно, вот э, сейчас э, только хотела идти что-то поделать, а тут на меня такой навалилось, да, подушка позвонила. И вы потом сидите, это все пережегнуло. И потом сил нет. Куда силы девать? На переработку вот этого негатива, этого навоза, который скинули на вас. Нет? Не нужно. Это отражается так на психозоматике, это потом выражается болезнями, понимаете? Болезнь появляется откуда-то. Есть, я всегда вам говорю, есть слова-паразиты, которыми мы заражаем друг друга. Знаете? Это же как вирусы. Да, вирус. Заразили, все, поймала, заразилась, поймала, потом понять не можем, откуда эти болячки взялись. Потом долго надо будет это все искать, выискивать и убирать. Угу. Не становитесь ни в, ко в коем случае подушкой или там, жилеткой для нытья. Одна ученица сказала, ой, Мурат, как вы вот здесь говорите такие жестокие вещи, да? Как же это так? Я вот иду, говорит, и смотрю на мусорки, там, бобжи копаются, мне их шал. Да. И тут, как там, женщина плохо, где мне жалко. Всех жалею, жалко, жалко, жалко. Знаете, вот я все жалею. Говорю, хорошо, сейчас тренинг закончится, мы садимся, садимся с тобой на машину и едем. Из всех, кого ты жалеешь, ты отдаешь по тысячу сенге. Скажем так, по тысячу рублей, да 500 рублей, скажем. Не важно. Да, не важно. Она говорит, и что, будем ездить, говорю всех, кого жалеешь, деньги отдаешь. Ой, какая машина у мужика останется давай ему деньги. Ой, и он говорит, я же обанкрочусь. Я говорю, а где? Теперь жалость. жалость. Как только кончается денег, жалость куда-то попадает, понимаете? И я не говорю не тем э, там, 3 копейки, 5 копеек, которые мы любим бросать тем профессионалам, которые садят возле церкви, на перекрестках. Знаете, это профессионал. Это целая мафия. Понимаете? И тоже, бросая туда, мы тешим его себе. Понимаете? Я вот, мы, здесь тоже такой элемент торговли. Ведь в Святых Писаниях написано, делиться я, вот поделилась, отдала копеечку. Супер, здорово, да? Записал себе плюсик. Но, на самом деле это не так. Отберился та. перед Богом. Да, то есть отберился перед Богом. Да ничего подобного. Это, это мы умом отбериваемся. А тело реагирует на это совершенно по-другому. Действительно, если у человека несчастье, ну, бывает разное в жизни, Конечно. да? Вы можете помочь, если, тем более у вас эта возможность есть. Почему бы и нет? Но это нужно делать с удовольствием, а не на перекус себе. И спрашиваться, да, разрешить. Да. Чем я могу тебе помочь? Да, я чистого сердца. Я М -м -м. могу чем-то помочь? От того, что я все думаю об этой проблеме какой-то, обо всем, что вокруг происходит. И я не могу воспарить. Понимаете, мы не можем воспарить. А что воспарение? За счет чего воспаряемы? За счет крыльев. Понимаете, складываются крылья у человека. Не надо я складывать для... Наши крылья должны летать, знаете, порхать мы должны. Вот тогда мы творим. Вот тогда мы, появляется у человека уверенность, спокойно. Даже если в кармане там 5-10 рублей, 20 рублей, 100 рублей осталось последний, Да, кажется, все, супер пропало, все, конец. Да ничего подобного. Когда у человека такое настроение, Вселенная дает, что такие предложат тут же. Понимаете, не надо париться по этому поводу. Вот в этом настроении всегда надо быть. Парить. И все будет супер. Если это у вас есть тоже такая привычка а, смотреть вот эти чужие истории конфликтные, да, вот эти события, все интриги, но все время вы, вы, вы в этом, значит, вы живете чужой жизнью. Вы не проживаете свою жизнь, вы проживаете чужую жизнь. Еще и цепляет вас, почему это. Да, поэтому важно именно становиться здоровым человеком, именно повышать свои вибрации, когда у вас эта ситуация уже меньше и меньше будет волновать. Я, как, нахожу хожу на индейский фильм, я там хахачу, да? А, раньше там, ну, пойдешь, и там, господи, вот я хочу там смотреть их драки Супер классно, здорово, да? Иногда так ролики смотрю, да? А, Какие-то там постановочные, что Да, делаю. поэтому а, а, есть вот такое состояние, и хочется сказать напоследок, что ходите на исселяющее сознание. Это а, очень хорошая, очень хорошая поддержка вас, именно компас чтобы не заблудиться в этих жалостях, в этих конфликтах, в этих нелюбви к себе, в этих вирусах, в паразитах, в каких-то небесконечных заболеваниях. Понимаете, просто в нездоровой обстановке. Просто в том, чтобы не иметь возможности финансов состояния, как многие говорили. Но а, если вы будете все прорабатывать, то обязательно все появится, все, что вам нужно, Вселенная дает. Главное это брать и делать, не, не верить, не сидеть опять ждать, а именно брать собственную жизнь в свои руки.